привет на связи с вами надежда шадрухина и сегодня я хочу поговорить с вами о том как грамотно строить бизнес через интернет и получать входящий поток потенциальных партнеров и клиентов в ваш бизнес обязательно досмотрите это видео до конца потому что у меня будет очень интересное предложение для вас и сначала я хочу поделиться историей которая произошла буквально недавно со мной и где-то примерно месяца три назад я сходила на бесплатную процедуру одной компании на которой мне сделали бесплатный мастер-класс и теперь буквально через день мне звонят и предлагают свои услуги и когда мне позвонили третий раз за неделю я очень сильно разозлилась и попросила чтобы больше мне не звонили и когда женщина которая предлагала мне услуги сказала ну вы не понимаете мы же предлагаем вам бесплатно пройти прийти к, к надо да, на процедуру и на что я ответила ребят когда мне это будет нужно я сама вас найду и сама позвоню знакома ли вам такая ситуация друзья и очень часто когда мы занимаемся mlm бизнесом нам приходится что-то навязывать кому-то что-то впаривать получать кучу негатива а теперь давайте представим ситуацию прямо противоположную представьте что каждый день вы получаете входящий поток партнеров или клиентов люди сами пишут вам люди сами вам звонят интересуются чем вы занимаетесь спрашивают как попасть к вам в команду в какой компании вы работаете и сейчас вы на скриншоте видите скриншоты писем которые я получаю каждый день если вы хотите узнать каким образом конкретно я создала тот самый входящий поток в свой бизнес именно тех людей которые осознанно ко мне приходят и хотят работать именно со мной то тогда я предлагаю выполнить небольшое задание прямо сейчас переходите на мою страничку Вконтакте. ссылку можно будет найти под видео в описании да и пишите в комментарии в закрепленном посте хочу подробности если мы наберем 20 комментариев с просьбой рассказать подробнее то я обязательно проведу бесплатный прямой эфир и поделюсь всеми своими фишками и секретами чтобы у вас был такой же входящий поток клиентов и партнеров в ваш бизнес Увидимся с вами вконтакте. Пока.